А задумывались ли вы, что произойдет, если вселенная ненадолго замрет? Эдакий стоп-кадр нашей уютной матрицы. Смотри, если я ему шлем вот с этим носовым платком на морду... от, Слушай, вот это глаза! Ты о чем думал, когда в меня стрелял? Господи, что я тут делаю в этом монархе? Ладно, не буду я вас переодеваться, вы какие-то идиоты. Мне другое интересно. Почему ваше начальство вот это вот оставило здесь рядом вон с запиской о пикете? чтобы студенты прочитали? То есть такое ощущение, что в монархии сплошные дебилы работают. Смотрите, я сейчас у вас у всех оружие зову. Вот будет новость, когда время отомрет. Вы такие стоите, ой, а патроны-то, оружие где? Еще и не о таком может размышлять сурикат во время испытаний прототипа морозостойкого жвачкомета с антигравитационными нашлепками, между прочим. Но вернемся к мифам. Во время экспедиции по поиску пропавших караванов группа сурикатов обнаружила загадочное нечто — было высказано предположение, что это закладка с магическим артефактом под часами замком загадкой. Часть сурикатов осталась для наблюдения и исследования, разбив на месте небольшой оперативный штаб, в котором они смогли перехватить канал защищенной связи. И теперь у нас есть видос, где Робин получает моральных наставлений на путь истины от страшного и ушастого, за то, что я взял, поиграюсь, положу обратно, и никто не заметит волшебные приблуды своего наставника. Плюс ко всему использовал магию в них Хогвартса. О чем думал добрый молодец, непонятно. Штуки-то опасные, по-всякому раскорячить внезапно может. Да еще и неведомо где, зачем и когда... Ну а этот ролик расскажет нам о последних секундах одной из бесчисленных жизней мистера Тревора. И на его примере покажет, почему о физике и причинно-следственных связях нужно помнить всегда и везде, чем бы вы ни занимались. А на этом пока все. На связи был старший руководитель молодежной группы волонтеров повязке маленьких наушничков радужным пони на зимний период. Ну и конечно же раскуриванию мифов на канале Йоба Геймер. Любите сурикатов, ставьте лайк, ну или дизлайк тут уж вам решать. Листайте наши архивы и ждите новых серий. Для вас всячески не только старался Александр Медведев. Пока.